О, о, здорово, о, лучший. Здорово, Здорово! волосатый! Как оно? Как дела? Вот, вот такой ты хел, бля. Это Это у тебя о, от того, что, зубов, от нет, что зубов нет, нет и так говоришь, да? Говоришь, да? Это то, что я просто умею быстро разговаривать. Ой, я, я, ой, я за 15 раз мог 300 человек нахуй послать. Нихуя 15... ты, да красавчик. Краса, краса, <laughs> Откуда ты? С Москвы. С Москвы. Очки подними. Очки, Очки подними, Очки посмотри Посмотрел на, эти... на твои голы. Молодец, здесь. Молодец. Здесь, молодец, молодец, молодец. Здесь, здесь, гляжу, такая помойка в этом чат рулетки, это же пиздец. Ну Куда да. не зайдет, ну дебил да. на дебиле. Думаю, пойду-ка тоже зайду. Да-да. Ну ладно, давай, да. Давай, давай, хорошего настроения.